Как быстро восстановить свое состояние, когда есть тревога, переживания, какие-то проблемы? Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Елена Алексеева. И сегодня я приготовила для вас очень классную практику, которую вы сможете сделать сами, самостоятельно, в домашних условиях. Для этого нам понадобится свеча. Немножко уединиться, прям на какие-то, не знаю, 15-10 минут поставить всех домашних на паузу и начинаем свечку, конечно же, зажигаем, да, это все понимаем и над свечкой нужно высказать все прямолинейно, что вам хотелось бы высказать. Вот вы обиделись на какого-то человека, на какую-то ситуацию, и вот в вас просто кипит вот эта куча эмоций, и вам нужно все это сложить слова. Пусть это будут матерные слова, пусть это будут какие-то негативные слова, пусть дайте выход всему этому. Все, что вы оставите в своем организме и не дадите выход, оно уложится блоками, будет мешать продвижению энергии и тем самым ухудшать все ситуации, и финансовую, и в отношениях, и со здоровьем, да? в первую наверное, очередь даже со здоровьем. Поэтому важно дать вот этот выплеск. Но этот выплеск не должен мешать другим людям. То есть таким образом мы ухудшаем свою карму, свое будущее, да, если мы срываем зло на ком-то. Поэтому ни на животных, ни на детях, ни на родителях, ни на своем партнере, да, ни на ком нельзя срывать зло. Поэтому мы закрываемся в отдельную комнату, зажигаем свечку и над свечой все это выговариваем. Еще Лучше, если у вас есть камин, да, или вы где-то можете э, на даче зажечь костер и точно так же сделать это над костром, да, то есть все это высказать. Иногда бывают такие ситуации, что если мы там сама с собой сидишь, разговариваешь, близкие нас не понимают, да, могут вызвать психушку, да. Э, здесь идет э, другой способ навстречу, да, выручает нас. Это бумага и ручка. То есть вы берете на бумагу ручкой, пишите все, что вы хотите. Свои матерные слова, свои обиды, свои э, слова, которые вы хотели бы сказать другому человеку. И сжигаете это все. Если вы будете сжигать в квартире, будьте очень аккуратны. Потому что может быть очень много дыма. Эмоции идут в нашу бумагу, на которой мы пишем. И они как раз дают ужасный дым. То есть у меня была ситуация, что я думала, соседи вызовут пожарников. А я просто один лист А4 сжигала и задымила всю квартиру. Так что, ну, ситуация была, конечно, непростая, поэтому обратите на это внимание. Значит, возвращаемся к первой части, да, со свечой. Мы выговариваемся над свечой, да? выговариваемся над свечой. Потом представляем, что все наши слова, мысли сгорели в свече огня, или в костре, да? и назад из огня идет уже очищенная позитивная энергия и возвращается в нас. Можно представить, как она из огня идет в наше сердце да? или в нашу голову, то есть куда вам удобно. Представляем такой белый поток, светящийся, сверкающий поток уже очищенных эмоций, которые возвращаются. Это очень быстро помогает справиться с ситуацией, Лучше всего, конечно, эта практика работает на убывающую Луну. Да, это тогда как э, попутный ветер в э, паруса. Да, он помогает очень быстро проработать. Но если у вас ситуация сложилась вот сегодня, а сегодня не убывающая луна, а растущая, и что же нужно ждать неделю или две недели, пока начнется убывающая, нет, смотрите, делайте ее как скорую помощь сегодня. Вам уже будет легче, а на убывающую вы просто ее повторяете, чтобы уже закрепить результат, чтобы он был уже невозвратный, и чтобы вам уже становилось легче, легче, легче. То есть огонь – это та стихия А. Многие еще спрашивают, свечка должна быть церковная? Абсолютно не важно. То есть если вы хотите церковную свечку, значит, пусть будет в вашей ситуации церковная. Но здесь идет сама стихия огня. Сама стихия огня работает на нас, поэтому абсолютно не важно. Будет свечка церковная или не церковная. То есть только стихия огня здесь работает. Точно так же, как с костром. Да? С костром никак не можете сделать там еще свечку церковную. Да? То есть, но вы можете прочитать какую-то молитву, любимую молитву над костром. И она уже будет нести энергию той религии, в которой вы себя причисляете. То есть это тоже нормально. То есть, где вам комфортно, где вам удобно, так и делаем. Хорошо, мои дорогие. Я думаю, что эта практика будет вам полезной, нужной, спасать вас в разных ситуациях. Бывает, что... А, еще расскажу, третий вариант, да, третий вариант этой практики. В древности она называлась Маранка. Ее э, брали уголек и открывали в печке дверьку, чертили на дверьке э, что-то там, просто вот какие-то там полосочки, да, вот эмоционально выброс, чтобы пошел. И закрывали эту э, дверьку. И вот эта вся эмоция негативная уходила в трубу. Да, знаем такое слово. Все уйдет в трубу. Да? То есть вот эта вот практика маренка. Но в наше время у нас нет печи. Э, не у всех есть угольки. И э, есть ручка и листок. То есть мы точно так же можем использовать ручку, листок и сжигаем. Да? То есть это будет... Точно так же. Можем иногда бывают такие ситуации, что прям вот слова не, не собираются, да, прям вот слов не хватает бывает такое, да. В такой ситуации берем листок, ручку и просто чиркаем, просто чиркаем, вот что получается. Можно там что-то рисовать, какие-то штучки вот в этот момент, которые идут из вас. Выгружаются эмоции, а будет выгружаться вместе с этим. Вы ее э, выгружаете и сжигаете, да. Еще раз помним предупреждение, что если вы сжигаете в квартире А4 лист, то большая вероятность, что у вас будет так же, как у меня, вы задымите всю квартиру. То есть либо это на улице постараться сделать, может быть, на даче. Продумать этот момент, да, чтобы не испугать соседей, во всяком случае, самой не испугаться. Хорошо, мои дорогие, используйте, потому как в наши времена сейчас немаловажна эта практика. Многие ситуации приходится проживать... Не так просто нужна эта практика. Все, обнимаю вас. Еще подписывайтесь на мой канал. Я буду делиться очень многими интересными практиками, в том числе моими мыслями, моими пониманием мира. И э, участвуйте в комментариях. Я буду вам очень благодарна. Ставьте лайк, колокольчик, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.